Если при проведении документа о планируемый расход появилось сообщение о том, что превышен бюджет, то это значит, что аналитика, указанная в реестре платежей по данному договору, не соответствует бюджету. Данная ситуация может произойти из-за того, что аналитику по данному договору не заложили в бюджет СФО, уже израсходовали или сумма в договоре превышает сумму бюджета по аналитике. При возникновении данных ситуаций необходимо сказать тому, кто пришел счетом на оплату, что аналитика по его счету не заложена в бюджете ЦФО, и ему нужно обратиться к руководителю ЦФО для того, чтобы средства в бюджете по аналитике данного договора были выделены. Также данное сообщение может появиться из-за того, что в документе регистрации договора была неверно указана какая-либо аналитика, статья оборотов, проект или источник финансирования. Тогда нужно попросить исправить строки аналитики. Как узнать, заложена ли аналитика по договору в бюджете? Есть много различных способов. Я расскажу, как это сделать на примере отчета «Планфактный анализ универсальный». Он находится в разделе «Отчеты» на вкладке «Финансовое планирование» и на вкладке «Учет договоров». Сформируем отчет так, чтобы видеть нашу аналитику в бюджете. Для этого откроем настройки отчета, укажем периодичность, год, выберем сценарий, утвержденный план, настроим структуру отчета. В строках таблицы статьи оборотов. Сделаем отбор по ЦФО и по статье оборотов. Для этого скопируем код из документа, чтобы в случае, если есть две одинаковые статьи в двух группах БДДС и БДР, не ошибиться. Укажем период, так чтобы он содержал тот, который стоит в документе «Планируемый расход». Формируем отчет и видим, что по статье, указанной в нашем документе «Планируемый расход» есть бюджет. Для того, чтобы отчет был красивый, уберем еще итоги. Итоги дублируют суммы по сценарию. Настройка столбца итогов происходит в разделе «Дополнительные настройки». Укажем расположение общих итогов «Значения нет» и включим данную настройку, нажав на квадрат в строке «Настройки». При повторном формировании отчета мы увидим, что итоги в нем не отображаются. Теперь проверим соответствие других строк с бюджетом. Отобразим аналитику по источнику и проекту в отчете. В отчете планфактный анализ «Источник» — это смета. Добавляем нужную аналитику и формируем отчет. Если проект у нас совпадает, то с источником противоположная ситуация. Как поменять источник? Аналитика по договору «Планируемый расход» формируется из документа регистрации договора. Поэтому, чтобы строки аналитики были верные, нужно на основании документа регистрации договора создать задачу материальному отделу с описанием возникшей проблемы. После того, как будут указаны правильные строки, нужно измененный документ регистрации договора, указать в планируемом расходе. Поменяются поля в реестре платежей на те, которые указаны в регистрации договора в соответствии с бюджетом. Рассмотрим другой случай. Мы нашли статью в бюджете. Ее аналитика соответствует, но документ не проводится. Это может быть связано с тем, что сумма в бюджете меньше, чем в документе, или с тем, что деньги бюджета уже израсходованы. Как нам узнать, почему так произошло? Сейчас появилось сообщение о том, что превышен бюджет на 30 тысяч. Откуда такие цифры? Ведь в реестре один платеж на 8. Это можно узнать, добавив в наш отчет сценарий кассовое поступление. Он характеризует оплату. Укажем для сценария в дату. Поменяем список отображаемых полей. Выберем галочки с полей Относительное отклонение. Они показывают разницу в процентных между сценариями. Она нам не интересна. При формировании отчета мы видим, сколько было заложено в бюджете столбец талон. сколько израсходовано, кассовое исполнение и в столбце отклонения, сколько осталось в бюджете по данной аналитике. Из отчета видно, что в бюджете данная аналитика находится в минусе. Так может произойти в трех случаях. Первый. Бюджет откорректировали в сторону уменьшения, когда уже были проведены документы. Второй. С разрешения ректора. Третий. Документ был проведен в тот момент, когда не было контроля по бюджету. Когда сумма по аналитике в бюджете не укладывается в сумму, указанную в договоре, мы также обращаемся к руководителю ЦФО. Стоит формировать последнюю версию отчета с двумя сценариями «Утвержденный план» и «Кассовое поступление», чтобы видеть всю ситуацию в целом. Если у нас нет денег в бюджете, то изменение строк аналитики не поможет. Указанные настройки для отчета можно добавить в шаблон с помощью кнопки «Сохранить настройки» в форме дискеты с шестеренкой. Не обращаться в последующем через кнопку сохраненные настройки.